Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу тактику прохождения пятого этажа на черной акуле в режиме сложности профи. У многих возникают проблемы с этим этажом от того, что просто камикадзе выходят одновременно с гранатометчиками и отстрелять всех попросту бывает не успеваешь. Итак, после прохождения четвертого этажа наступает очередь пятого, в котором по этой тактике вам нужно будет спрятаться от правых балконов за вот этой колонной и вот этим вот укрытием. И сейчас я вам покажу, какие позиции нужно занимать каждому из бойцов на этом этаже. Итак, первый штурмовик встает за это укрытие, его задача отстреливать камикадзе, которые будут падать прямо перед ним, а также снимать гранатометчика, который будет появляться из дальнего балкона. При этом второй штурмовик должен лечь так, чтобы его не было видно вот с этих вот двух балконов. Но при этом этот штурм будет видеть камикадзе, падающих прямо перед лифтом, и, собственно, его задача снимать только их. Тем временем снайпер занимает позицию слева от этой колонны, но делает он это так, чтобы вот с этого балкона его не было видно. Его задача очень простая, но в то же время очень-очень важная, потому что он должен крыть третью точку появления камикадзе, которые могут обходить колонну как с правой стороны, так и с левой. В это время медик находится за первым штурмовиком и кроет только один балкон. Но задача инженера встать рядом с этой колонной и крыть только вот эти вот два балкона. А теперь посмотрим, как это выглядит в игре. Совсем скоро все стихнет и вам останется лишь выйти и дострелять всех гранатометчиков, оставшихся на балконах. И если ваша команда все сделает правильно, вы не потратите ни одного знака и с легкостью пройдете этот этаж. Если вам это видео помогло, не забудьте поставить лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новый ролик. Всем пока!